на пешком пришел волух давай чуть не убил знаете как можно определить на чем он приехал по бутылке воды вот закус конечно зачем ты накус ты по-моему пернул